Народное бюро по гарантии качества Инаква также является национальным координатором проекта, начальник управления начального профессионального образования Министерства образования и науки Кыргызской Республики Вульмура Мамырова и эксперт проекта Венера Муратавива. Пожалуйста, кто да. добрый день? Привет всем. Меня зовут, как меня уже представили, Преслав Дмитров. Я являюсь проектным координатором, представитель водышего партнера по нашим проектам Болгарской палаты науки и культуры. Я очень рад, что у меня есть возможность рассказать об нашем проекте. Он финансируется со стороны делегации Европейского союза, Европейской комиссии в Киргизстане, Киргизской Республики по программе внешней деятельности Европейского союза. И он направлен на поддержание, развитие поддержание финансовой и цифровой грамотности среди э, мигрантских общинств в Кыргызстане, среди тех людей, которые работают за границу. А, а, и это в наших целевых групп включается молодых людей, женщин, всех тех, которые а, являются уязвимыми а, во время миграции. Этих двух лет с помощью наших коллег – киргизского партнера э, организации фотофонда Инака, с помощью Киргизской государственной институты э, в лице э, э, ми ми Министерства образования и НУК Киргизской республики, министерство труда, социальной инклюзии и э, миграции Киргизстана. Мы успели создать систему, которая надеемся сможет помочь киргизских мигрантов развивать свою э, э, своих знаний, умений, компетенций в сфере и финансов, и цифровых умений и навыков, а еще, а извините, я буду делать иногда ошибку на русском языке, потому что это не является мой родной язык, поэтому если что-то непонятно, моих коллег поправят меня. Ну и с помощью всех нам, с помощью наших коллег мы успели создать, мы исследовали, изучили, изучили мне изучили потребность квалификации этих мигрантских общностей в Киргизстане, а, с помощью национальным представительным а, исследований, потом успели создать 14 модулей для обучения мигрантов, которые они разработаны по, по правилу и потребованиям Европейской квалификационной рамки, киргизские национальные квалификационные рамки. Это было необходимо, чтобы создать та основа, которая позволит потом признание квалификации за границу. Этих, всех этих сертификатов, дипломов, которые будут э, издаваться для киргизских э, мигрантов, чтобы они могли легко быть признаты, и, чтобы э, киргизские мигранты получили э, предвинутое такое, в, возможность оплаты и реализации на рынке труда. А еще создали с помощью наших киргизских партнеров с их неуморный труд и с поддержкой министерства создали платформу онлайн-платформу с помощью которой мы обучили и обучили этих мигрантов, а еще начали обучение на тех самых потребностей, которые они нам заявили. Я бы хотел сказать, что одна из одна из ос нашего проекта, из направления нашего проекта, я вас и в создании набор из политических рекомендаций для для создание та необходимая система для поддержки мигрантов, для их обучения образования, которое им потребно. Здесь мы подвели с, с поддержкой и с, консультировались всегда со стороны Министерства образования и а, Министерства труда и социальной политики Киргизстана, всех заинтересованных стран. Это с помощью наших киргизских коллегов, которые делали эту а, непрерывную связь с киргизскими институтами, с киргизскими заинтересованными странами. Успели создать три центров, как поддержка мигрантов и обучение, профессиональное образование и обучение мигрантов. Это тот же самый модель, который был в Болгарии в 90-х годах и помог нам создать сеть из центров для профессионального образования и обучения взрослых. Ну, я могу очень много рассказывать, я профессор, и когда у меня есть аудитория у нас, то это как опиум для народов. Поэтому я не хотел бы манипулировать разговор, уважаемые коллеги. Поэтому я бы хотел предоставить слов наших киргизских э, друзей, приятелей э, и э, партнеров, которые были э, вместе этих два года, еще и 6 месяцев. Да? Спасибо. Yeah. Друзья, я бы хотела, может быть, немножко больше сказать именно о содержательной части нашего проекта. Действительно, вы прекрасно знаете, что трудовая миграция это одна из ну, самых таких болевых точек для нашей страны, для Кыргызстана. У нас больше миллиона человек находится в миграции, и все больше и больше это молодые люди. С одной стороны, это... А Достаточно, это огромный поток людей. С другой стороны, в мире начинают формировать модели, когда трудовая миграция – это не только отрица что-то отрицательное, отрицательный процесс. Это можно попытаться создать с партнерами такие модели, когда трудовая миграция – это будет выгодно. И те, той стране, которая генерирует мигрантов, как наш Кыргызстан, и той стороне, которая стране или странам, полуцелому стран, которые этих мигрантов принимают. Потому что от того, насколько квалифицированных специалистов мы посылаем в миграцию работать, от этого зависит их Карьера, от этого зависит их рост, от этого зависят денежные поступления, их персональные и в то же время те деньги, которые они присылают потом в Кыргызстан своим семьям, а значит зависит от этого во многом и наша социальная и экономическая ситуация в стране. А, огромная, а, Спасибо нашим донорам, в частности, Европейскому Союзу, который поддержал этот проект, но по статистике, та, денеж, те денежные поступления, которые приходят в страну от мигрантов, они превышают донорскую помощь нашей стране. Поэтому это огромное... Это невероятно важная статья доходов в бюджете нашего государства. С другой стороны, для, тури... для, для мигранта, принимающих стран, это тоже очень важно, потому что им важно получить квалифицированные кадры для своей страны. И вот наша задача была посмотреть, а как можно помочь нашим молодым ребятам не просто трудоустроиться, а помочь развивать там карьеру и, более того, Какие нужны навыки для того, чтобы, возвращаясь обратно, они эти навыки могли реализовать у нас в стране. Не секрет, что многие наши мигранты, даже зарабатывая достаточно большие деньги, далеко не всегда рационально тратят их. Присылая своим семьям, очень часто это вкладывается либо в недвижимость, либо, ну, вы знаете, наши национальные обычаи, то и свадьбы, поминки. Это, это тоже часть нашей культуры, но насколько это рационально. И наша задача была выявить потребности в обучении с одной стороны, и мы определили основные направления. Это несмотря на то, что мы считаем, что молодые ребята рождаются с гаджетами в руках, на самом деле очень многие из них не обладают именно необходимыми для работы цифровыми квалификациями, цифровыми навыками. Это навыки финансовой грамотности, инвестиционные, лидерские, коммуникационные навыки. И вот мы опросили больше двух с половиной тысяч респондентов из разных регионов, тех, которые имели опыт миграции или тех, кто потенциаль, являются потенциальными мигрантами, собираются и выявили как раз вот эти проблемы, каких конкретно навыков им не хватает. Это была одна задача. А вторая была задача посмотреть, Наши формальные системы образования, будь то а, высшие учебные заведения, будь то профессиональные лицеи или средние профессиональные а, колледжи, техникумы, насколько наши мигранты имеют возможность учиться в них. Даже сейчас вот, дистанционные курсы есть и так далее. На самом деле, оказывается, формальное образование, я являюсь ректором университета, и могу вам сказать, что а, качественно для мигранта я не смогу дать подготовку. Почему? Они совсем по-другому работают. У них трудовой день иногда длится не 8, не 10 и даже иногда не 12 часов. Невероятно устают. Им нужны не вот такие длинные курсы, как у нас. Им нужны маленькие, короткие курсы, которые бы они сразу поняли, могли проверить и закрепить свои навыки. С ним должен быть рядом какой-то тьютер. И вот наша задача была не просто создать очередную цифровую платформу. Наша задача была создать такие инструменты, которые реально позволят им продолжать обучение даже когда они не в стране, даже когда они за рубежом, и поэтому вот мы попытались как бы вот эти две важнейшие задачи постараться решить. И я надеюсь, что у нас это получилось, потому что вы можете посмотреть в пресс-релизах есть ссылка на платформу, платформа сейчас уже как бы на последней стадии мы пилотируем, от, от, от, скажем так, отрабатываем последние штрихи. Там уже больше 15. Каждый день прибавляются новые модули. Они разные по уровню сложности. То есть от базовых цифровых навыков к продвинутым и к более высоким. Например, там, в дальнейшем мы планируем кибербезопасность, сейчас дата аналитик и так далее есть. Да? То есть чтобы это была возможность обучаться не только элементарным вещам, но и расти. Точно так же по финансовой грамотности, начиная от самых простых вещей, заканчивая тем, как инвестировать в бизнес, разрабатывать бизнес-проекты и так далее. Но возникла проблема. Когда человек учится в формальном образовании, у него всегда рядом есть преподаватель, к которому он при необходимости может обратиться, и тот его может проконсультировать. Когда речь идет об удаленном обучении, человек остается, особенно молодой человек, который не имеет навыков самообучения, он остается один на один. И здесь тоже нужны инструменты. Да, есть традиционные формы, но наши преподаватели и тренера, они тоже иногда должны спать, отдыхать и так далее. То есть, если, например, Студенту нужно ночью с чем-то разобраться, у него иногда это единственная возможность поучиться, то в это время тренер может быть недоступен. И поэтому сейчас цифровые возможности, цифровые инструменты открывают невероятные возможности. Вы все прекрасно знаете о возможностях искусственного интеллекта, и вот у нас появился на платформе хороший очень кибернаставник. Сейчас его заканчивается его скажем так, обучение, потому что искусственный интеллект, он как ребенок, он наращивает да, то же знание. И это будет возможность консультироваться. Традиционные инструменты, форумы с живыми тренерами и между собой у обучающихся, они тоже, конечно, сохраняются, но это возможность не ощущать себя брошенным в течение учебного процесса. В любой момент, 24 часа в сутки, 7 дней в неделю – этот кибернаставник рядом с ним, и он может ответить на вопросы содержательного характера, он может подсказать, подсказать, что человеку, раз он не понимает это, то какие разделы ему нужно повторить, к каким нужно обратиться, или если он хочет это узнать, к какому модулю или на какую тему ему нужно дальше перейти. То есть это вот такой персональный наставник, и я думаю, вот за такими инструментами, может быть, будет будущее. На сегодняшний день, коллеги меня поправят, у нас более, по-моему, двух тысяч уже человек, которые прошли курсы в пилотном режиме. К сожалению, сертификаты, это как раз и говорит о том, что нужно продолжать работать с ними. Сертификаты получили не все, но сейчас вот к концу мая у нас Проектная часть работы завершается, но это не означает, что перестанет работать платформа. Главная наша задача, и у нас огромная просьба, в первую очередь, к средствам массовой информации. Мы распространяем информацию, но очень важно, чтобы наши мигранты, и не только мигранты, на самом деле эта платформа, она, как бы, она бесплатна, доступна. То есть главное, чтобы этот инструмент, информация о нем могла дойти до каждого, Кому такая помощь и поддержка нужна? И мне кажется, вот хотелось бы попросить вас тоже приложить к этому усилия. И должна сказать, что огромную роль вот в реализации этого проекта сыграла действительно, мы очень часто на наши государственные органы жалуемся, но в данном случае у нас получилось очень тесное взаимодействие, особенно с Министерством образования и науки, и в частности, с департаментом начального профессионального образования. Мы, хотя это не стояло первоначально в задачах проекта, но мы подумали о том, что надо в первую очередь тесно поработать с теми, кто с самого начала учит тех, кто нарабатывает профессиональные навыки. И это в первую очередь профессиональные лицеи. И вот тем же цифровым, мы выяснили, что цифровыми навыками владеют далеко не, все... не мягко говоря, не весь персонал профлицеев. И при поддержке руководства департамента мы провели целый ряд тренингов, обучили преподавателей и на базе нескольких лицеев, трех лицеев пилотных. Это опять-таки пилотный, я надеюсь, что мы за рамками, за, за пределами жизненного цикла проекта все равно продолжим эту работу. И вот я дальше хотела бы по поводу, как раз по, по, по этой теме передать слово, если позволите, Гульнуре Мамыровой, госпоже Гульнуре Мамыровой, которая как раз эту работу и курировала. Доброе утро, уважаемые журналисты. Извиняемся, мы, конечно, волнуемся. В первую очередь, добро пожаловать в Кыргызстан, уважаемые наши партнеры. Благодаря вам этот проект завершается. Но мы еще раз благодаря Светлане Рустамовне. Также хотела бы отблагодарить от лица Министерства образования и науки Кыргызской Республики. Мне кажется, это... Тот проект, который должен дать такие хорошие результаты. Это именно тот проект, который нужен именно сейчас. Именно использование цифровых формат, микрокурсов именно в цифровом формате. Это то, что сегодня глава правительства требует от нас. Он говорит, что нужно а скорее реагировать на потребности рынка труда. И это не должны быть какие-то длинные такие курсы, это должны быть такие маленькие микрокурсы с возможностью микросертифицирования. И чтобы они могли, соответственно, из вот этих микрокурсов уже полный объем, уже когда у них время будет, наращивать именно вот эти навыки и получить уже одну такую полную специальность. Это то, что мы сейчас реализуем. И хотим в дальнейшем продолжать. И то, что, как ранее Светлана она сказала, спасибо вас, вам за то, что вы нас департаментом сделали. Мы Муха пока управление. Но я, ну, я, я... Не хочу статус повысить. спасибо. А, а, да, на самом деле именно в профессиональных лицеях мы ведем начальную подготовку именно в высококвалифицированных наших рабочих кадров. Это именно те ребята, которые весомый вклад вносят именно в экономику страны. И даже когда они в миграцию подаются, они у нас уже работают именно по своей специальности, им нет необходимости переучиться. И именно вот эти микрокурсы им создают еще дополнительные условия для наращивания их своих уже специальностей. Будущие они сварщиками, они могут пройти эти же курсы по предпринимательству, как далее уже им инвестировать в свои заработки, куда лучше использовать эти финансы. Также цифровые навыки. Это да, у нас у всех есть гаджеты, но насколько мы используем эти гаджеты, насколько мы это умеем делать, это тоже на этих курсах наших, помимо того, что мы разработали эти курсы, они обучили наших всех преподавателей, именно системных администраторов наших лицеев, также преподавателей именно по компьютерной грамотности. И мы обнаружили, сделали экспертизу наших программ, и на самом деле, мы должны признать, они не отвечают сегодняшним требованиям. И вот благодаря Светлане Рустам мы разработали именно по цифровой грамотности 8 модулей, которые будут вынесены на ученый совет, и, скорее всего, они будут утверждены и приняты уже как учебная программа для всей системы. Это один из плюсов. И Светлана Штамовна также подчеркнула, что да, мы вначале хотели разработать эти курсы и распространять. Потом пришла уже идея создать именно центры поддержки для мигрантов на базе этих наших трех лицеев, где, где онлайн-формате доступны эти наши курсы, также этим лицеем мы подарили несколько программ, приложений, которым они могут пользоваться. И вместе с тем также были разработаны очень на хорошем уровни, качестве, рекомендаций, как использовать это все. Не просто мы им подарили, например, программу Zoom, все, вот вам программа, приложение, но при этом дали полную рекомендацию. Как они могут разрабатывать те же видеокурсы, как они могут разрабатывать учебные программы, использовать Canva, вы знаете, наверное, это новые программы, где они могут... UX и UV-дизайн, использовать эти также программы. Поэтому со стороны Министерства образования я хотела бы заверить, что наше сотрудничество будет продолжаться, институализироваться. Мы сейчас также будем работать над созданием именно признания неформального образования. Светлана Рустамовна подчеркнула, да, большую часть, вы знаете, треть ВВП составляет именно финансовые поступления от наших мигрантов это очень важная часть, поэтому насколько наши мигранты будут подготовлены, обучены, настолько будет расти их доход. Соответственно, и сюда вклады, перечисления будут. Поэтому это все такая круговая, как говорится, порука в хорошем смысле. Поэтому мы на этом наше сотрудничество продолжим. Я хочу заверить, что эти 15 ми микрокурсов на самом деле Только это начало. начало. Я думаю, что эта платформа будет наращивать свои обороты, поэтому ваша миссия очень важная, чтобы мы могли сейчас информировать население. Наверное, скорее всего, и у вас возник интерес, что, какие курсы. Например, у моих специалистов именно по цифровой грамотности они сами прошли эти курсы. Да, отрываются от работы, обучаются, но они дали свое заключение, что это совсем новый формат обучения, и очень помогает то, что есть наставник, чат-бот, да, который не сам собой сидишь там занимается, а он, ты можешь ему задавать вопросы, и он оперативно реагирует и отвечает на эти вопросы, помогает тебя, направляет. Мне кажется, это очень удобно, поэтому... Я бы, наверное, призвала нас всех э, начать использовать, распространять. И, возможно, да, мы несовершенны. Где-то нам обратная ваша связь тоже важна. Где-то мы еще ее улучшим и дополним. Коротко, да? Негизгей был Скай микрокурс-стар де Штепчева, болджан, болджан, болджан, болджан, болджан, болджан, болджан, болджан, болджан, болджан, болджан, болджан, болджан, болджан, болджан, болджан, Видеть курс, который начал, ищет Боинча, бизнес-план Джазаус, какая инвестиция Джазашкерек, предпринимательства Боинча, да, с камерой тут кустар, ищелипчакан, ушел минимум бизнес-профессии, ушел мигрант-торга, ушел онлайн-кустар, ушел онлайн-кустар, ушел онлайн-кустар, ушел онлайн-кустар, онлайн-кустар, ушел онлайн-кустар, онлайн күрстар, ұшу онлайн Кундум Ее болонгор, шарт түзүп бердик десинг, жанг Бул проек долборо эзин 15 кыска негизги башта Джангл бирбагат полота, тошон мен бирге, без олею, даже даже бир ниче кустардий штепчхаус, ошон мен биргелекте, мен барнгарда чекрбегелетле, мужу платформаны штепчо колдонуп, ушуду панга, жардан биз ханчалак гуп жарандар саваттулуп болсок, ошон мен бирге, биздин ак ак майнаус готурлёт, бирге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 без документы гособразца, сертификат берез, в цифровом формате. Без был неизгиб, без деличек он журналисты. Меня угощем кетле, кететелим, проект долбор поинча, был долбор, координатора организация Гульнура Джикшибавна без a, бол, a, без без мигранты, мигранты, не вы не знаете, что вы не знаете, что вы не знаете, что вы не знаете, что не у үйдо отуруп калбастан гана өстөрүнүн билимин жогорлатса депчинформ неформально деген баре. платформа жана платформа бүт регистрация кылып ошондой сертификат Хай бир темада экзамен табширса ошол бойчая, алар створной сертификат алып, возьмем портфолиосын асин чего дальше. А уж он до иле был, джаната берает КГТ без искусственный интеллект табку поехал клет без того что ну балдардан, хайра. Больные шалы, им не деть шпейты, им не гляну бай те отрубись кибернаставник киргизский, а ладан губ дядам дардобир печатать без ге, ошон доили биздин колдунучлардан сро болон бул мабилдик. Теркеме болсоди. Бизазер мобиль только теркеме не был iPhone, телефон дверна, гучируалганга, им азаркайгунду, не iki гучигунду ничинде, бизандроид система, синдахолдонган, мобиль только телефон дверну, уже не делаю, ужаичахараус. А сегодня в ⁇ Иларал конференции откроюсь. Бизденчин ушел, чтобы был глю болот. Ушел электронные курсы окуп чыгып. А, мини грант утовалып. интернет арманда кандип сатсолот, кантип киреше алсолот. Деген жинт да горшету изертинг бизден окушларнараснан. Ошел а, алдынча сатып Була ка на в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 Получать шед. Рахмат. Егор Сролонг стерблся. А только мне Наталиша инак в академии ты паталот. Мол, Жергей без кальт болот, штрихко отменен. Он бежь модуль думбары бар, она ну шел Жерде, только мне ныкать коечруался, а Жерде ссылка болот. Бекер, Бекер, Бекер. Был курс стар Бекер. В бардаюз алдынча Бекер окуп ниметипча эдшат, а, азеркабул долбордон ал кандай Бекер. Был пардагы гинкиде экзамен тапшырат кандай. Мисал учун бизге колдонушчлар жазат кандай шарт менен кандай болсо мисал учун а, микросертификатн турлору дарабер. Ал жерде гурсетелет. Бул, серти... бул курсту окуп чыкты. Бул курсту тапшырб экзамен Квалификациясын санитарства дают единый сертификатарлы билеты, квалификациясын квалификация санитарства амбонича сертификаты беру и чун бол зум Zoom треке а, а, мен солдинос сейде бүт пары айкун болшу гереек ачк болшу гереек бол бала өз алдынча калкалбай, алошо Zoom аркулатап шарат сейде енде гойчро ал башкериқ жооне азеркагундоё жашпалдар өстер абдан жакшетушун туршат. Мен билимимди а, Джахшала, та стоящим гарек, миндалильдешим гарек, миндушала э, э, арколов, джахшалмду, джахшалмдалильдея, миндалильдея, миндалильдея. А я если что, Кристан, ничем не было, что, если... Арвес, если это в ⁇ башка, мам, некие три Сегодня, где, мы программу, минут, программу тизуют когда, был курсант программа синтезатор когда, мы, в первом инциден, Европа молекетинен, талабтарым, салштормалуглыб, безден, улуток квалификация рамка син, ошондой европалык квалификация рамкалана биривирне салштормыб, ошол деньгилерди, ески алуминентис комбисте. Был вопрос о том Будут ли действительно наши сертификаты в разных странах? тоже? Да? Мы хотим сказать, что мы надеемся, что да. Потому что, когда мы разрабатывали наши учебные курсы, микрокурсы, мы сопоставляли нашу национальную квалификацию рамок с европейской квалификацией рамок. Господин Прослав до этого про это озвучивал. Мы учитывали уровни образования, чтобы они были соответствующими. И когда составляли наши микрокурсы, наши ожидаемые результаты были сопоставимы с уровнем. Европейской рамки квалификации. Можно тоже добавить информацию. Когда мы разрабатывали с наших киргизских коллег этих обучающих модули, модул, мы потребовали, что был принят не, то, не только просто конкретный уровень, который будет по европейской квалификационной рамке для конкретного человека, для конкретного модуля или по национальной квалификационной рамки, а чтобы был, в принципе, в принципе там, этот принцип получил реализацию, что внутри в модуле информация, та информация, которая должна превратиться к знанию навыков и компетенций обучаемых, чтобы она была подразделена. От этого, что является и сущность европейской квалификационной рамки, это э, единицы результата обучения. Угу. И этих единиц результатов обучения ⁇ это что э, интересует работодателей. Работодатель интересуется, как, э, что э, если обучаемый, он изучал химию или сопротивление материалов. Ему необходимо знать, как обучаемый сделает э, там крышку на ботилочку, как сама ботилочка производится как развивается, как потом внутри ставится вода, чтобы она не была загрязнена парабенами и разных других химических сост... веществ, и чтобы она была годна потом потребителю пользоваться ее. Поэтому, мы, если мы можем подразделить для каждой профессии, для, профессии, для каждой каждый, каждый, каждый, каждый, каждый модуль, то, что необходимо работодателей там это все утверждено, то те единицы, те темы, которые работодатели волнуют. И поэтому еще предусмотрен другой принцип европейской квалификационной рамки не только подразделение единицы результатов обучения, а еще возможность человека взять одну часть этого модуля, потом поработать, потом снова продолжить свое учение, потому что мы в Европе, в Болгарии тоже знаем, что наших людей тоже заняты. У нас тоже есть очень много мигрантов, которые работают в Западной Европе, они тоже приносят большой вклад в нашей экономики. висут, и чтобы их квалификация была признана, надо соблюдать это правило, что ты обучаешься по что-то, а этот, э, этот, этот час, который ты обучаешь, можно его перевести в другой стороне примерно, если этот человек, который обучался в Киргизстане, он обучался примерно электротехником. Там 3-4 таких единиц результата обучения. Они тоже э, э, сходные или похожие на тех единиц результата обучения, которые болгарский государственный стандарт для обучения электротехников. Поэтому, когда этот человек приходит в Болгарию, ему даже не надо, не надо э, экзамен на этого. Можно этот центр, который для профессионального обучения мигрантов или эм, профессиональных лицеев, которые нас валидируют, просто увидеть, поставить просто его на экзамен, и даже не приходя, если он, у, него, у него нет сертификат, просто предоставить сертификат. А если есть полный сертификат, можно этого и признать. Мы начали разговоры, когда наших коллег с Министерства образования и науки Киевистана или Болгарии начали разговоры на районничестве экспертов, Уровень экспертов, извините, я пользуюсь болгарским словом, иногда надо меня с физиком. А на признание этих сертификатов этот процесс уже начал, но, ну, конечно, надо очень много работать в этом направлении. Поэтому это является та связь, которую мы предусмотрим. что как раз-таки наши уже лицеи начали подготовку именно рабочих кадров в Болгарию, это успешно проводится на базе 4 пятых лицеев, это как раз электрики, рабочие наши специальности, сварщики, и там как раз вопрос признаваемости, он уже должен как бы отпадать, потому что, как уже ранее упомянули два раза, национальная рамка квалификации у нас полностью сопряжена с национальной рамкой квалификации европейской, российской, казахской, поэтому с этим не должно быть проблем. И относительно сертификата по вот этим курсам. Мы вот в начале, когда этот проект запускали, у нас тоже идея была, чтобы в конце выдавали сертификаты гособраза. Вот если вот полный курс пройдет, мы можем вот эти микросертификаты наращивать, наращивать. И когда полный курс пройдет, мы можем уже дать полный курс, диплом начального профобразования по специальности «Цифровая грамотность» или основы предпринимательства и бизнеса. Мы сейчас будем над этим работать, мы со своей стороны готовы. При успешной онлайн-сдаче всех этих микрокурсов, если он полный курс прошел, мы готовы обеспечить дипломом ГОСОобразца начального профобразования. И также в цифровом формате, мы над этим, я думаю, с нашими коллегами будем прорабатывать. И мы вообще хотим перейти, возможно, Через несколько лет на полностью получение диплома в цифровом формате, именно на уровне начального профобразования, чтобы это, во-первых, сокращает, мне кажется, финансовые ресурсы, трудовые ресурсы, потому что весь объем, который нужно заполнять, корректура, вот это все, мне кажется, сейчас век цифровизации, нам уже нужно в этом направлении двигаться. Также хотела бы, пользуясь случаем, так как сидят у нас много коллег, если разрешите, у нас сейчас очень активно идет профориентационная работа. Буквально на днях у нас прошел международный форум именно на уровне начального профлицея. Вы знаете, с прошлого года цифровизация именно по онлайн-зачислению. У нас впервые онлайн-зачисление внедрено. Все наши 100 лицеев по стране на платформе идут «ИДУ-2020.gov.kg». Вы можете ознакомиться со всем перечнем лицеев, какие лицеи, какие специальности. И хотела бы заверить, что у нас практически 71% наших учебных заведений обеспечены общежитием. Особенно это важно в городе Бишкек и в других регионах. И обучение у нас абсолютно бесплатное. После 9 класса мы сократили срок обучения, если это составляло раньше три года, сейчас это составляет два года. Вы получаете аттестат о среднем полном образовании плюс диплом а, специ, про, по, по, по той профессии, которую вы закончите. После 11 класса у нас обучение 10 месяцев. Мы готовим порядка, у нас сто профессий есть, но из них наиболее востребованы. Это у нас 45 профессий. Спасибо. коллеги, Вы поможете с названием Да целый ряд целый ряд тех людей, которые у нас обучились, в частности, цифровой грамотности и предпринимательству в рамках проекта для них на конкурсной основе еще был проведен ну, скажем так, тендер, да, то есть они на основе своих идей они могли еще разработать различного рода цифровые и бизнес-инструменты, но вот я думаю, что конкретно фамилии я сейчас не назову, потому что я объясню, почему. В принципе, это тоже вот 19 числа у нас большая конференция в Новотеле, и там будут представлены эти продукты. Дело в том, что проект длится до конца мая, и вот, ну, часть этих бизнес-проектов, они требует вот еще некоторые доработки, две недели, но целый ряд проектов, которые касаются, например, а, насколько я помню, один из проектов – это а, площадка для женщин, которые предоставляют рукоделие. А, представительница а, обучилась цифровой грамотности, она сумела разработать вот эту платформу, сейчас на этой платформе уже, насколько я знаю, не пришло в голову, нам даже, по-моему, в офис принесли позавчера те сувениры, которые она на самом деле через эту площадку продает. Для женщин из уязвимых групп населения это невероятно важно, потому что у них очень часто нет возможности получить, во-первых, это дополнительное образование, а во-вторых, ну, зарабатывать дополнительные какие-то деньги. Вы знаете, иногда бывают сложные семейные ситуации, в том числе у тех, кто муж, мужья уехали в миграцию, а женщины остаются здесь с детьми и так далее. И вот такие, ну просто вот один из примеров, например. это цифровая платформа? Да. на которой она продает а, свои а, вот эти вот изделия и так далее. Но это только вот один из кейсов. У нас есть, например, достаточно, на мой взгляд, тоже интересный кейс, потому что мы говорим же, мы жители Пешкека, мы сейчас знаем, что такое экология на собственном здоровье, какой... Как, как, какая тяжелая ситуация. Каждый раз, по-моему, мы с приближением холодов все думаем об этом с ужасом, чем мы будем дышать. И вот, например, один из таких вот о, проектов, мини-проектов, которые о, были реализованы вот, при поддержке проекта, это тоже, о, скажем так... Элементы умного дома. Как этот, организов... как этот умный дом организовать? Но не просто умный дом, в смысле, что он там напичкан техникой, а именно умный дом, который позволяет организовать работу, например, на отопление световую энергию света теплопроводность и так далее и этот проект тоже наши коллеги ну наши скажем так партнеры теперь уже партнеры да в рамках проекта представят вот буквально завтра у нас это большая конференция если у кого-то будет интерес будем рады увидеть на этой конференции можно она опять-таки поскольку мы продвигаем цифровые технологии она будет доступна как в живом формате так и в онлайн формате так что если у кого-то будет интерес, вы можете присоединиться, будем Могу рады. Дополнить. Что иногда, когда необходимо, там, необходимо убедиться, что данный проект не остался только в папках, а есть конкретный результат. Этот результат начал выполняться несколько месяцев до настоящей конференции, до настоящей, там, которая у нас сейчас есть. Мы начали. Мы начали разговаривать с болгарских государственных властей институции в сфере профессионального образования и обучения, в сфере обучения взрослых. Наших киргизских коллег пришли, и этот еще процесс сотрудничества по проекту довел до того, что увеличился интерес болгарской и государства, и представителей экономики, бизнеса к пользователям, к, к, киргизских рабочих, которые болгарские предприятия, болгарские экономики, сможет ангажировать как мигранты. И этот, этот, этот спрос привел к тому, что наш болгарский министр туризм пришел в прошлый, прошлый год в конце лета в Киргизстане. один из этих эффектов является тоже наша деятельность в нашем проекте. А потом, если там два года тому назад в Болгарии или, или, или там были где-то каких-то рабочих сфере строительства, которые с Киргстаном при, приезжали, сейчас увеличился спрос и на киргизских рабочих сфере индустрии гостеприимства, в сфере туризма в сфере строительства, в сфере более специализированной э, производства, потому что у нас э, есть нехватка трудовых ресурсов в Болгарии. Больши, э, мы тоже небольшой э, народ, но очень много из наших людей работают в Западной Европе. Экономика развивается, последние там, 10 лет она возросла 5 раз. И то, что у нас сейчас для Болгарии является вырубленной платой, которые не слишком э, э, конкурентна для них, потому что они могут пойти в Германию, для человека, который приезжает из Киргизстана, верхняя плата Българии полно нормальная даже хорошая, а потом она является и возможность после признания квалификации в Болгарии накапливания опыта и пойти в Германию и в других странах. И это является этот естественный процесс, который наш проект успел э там Представить свой вклад не только на микроуровне, но еще на продвижение экономики. Ну, конечно, Болгария мы не, были, не велика страна, маленький народ, так как и вы, мы должны распределить всех этих проблем. Но с помощью и со сотрудничества ваших образовательных властей, с наших замечательных партнеров в стране Инако. Мы успели этого сделать. И это просто не хвастование, это не просто не, а не хотел просто так схвастаться. но есть реальные измерения о том, что экономическая а, деятельность между обе стороны увеличается. Я был в ножском базаре, не на Ножком базаре, Фоши на базаре, город Ош на базаре. Извините, они слишком хорошо вытачиваются. И там был человек, который когда услышал, что я говорю по болгарски, сказал, а вы из Болгарии, я работал, прежние леты я работал в Болгарии, сейчас снова пойду. А это представить возможность, чтобы увеличить все те деньги, которые эти люди будут принести в вашей экономике. В Болгарии мы были года, когда, когда наши иммигранты принесли каждый год три раза больше денег, чем эта субсидия, которую наше государство получает со страны Евросоюза. Именно а, мы, а, Министерство образования, а, эти курсы дальше наращивать и дальше распространять эти курсы. Плюс я ранее уже говорила, что мы даже готовы по количеству собранных микрокурсов в конце выдавать диплом начального образования То есть это и есть институризация вот этого всего. Вначале была идея, потом начали работать, пилотирование. И мы увидим, что... Эти методические рекомендации, которые уважаемые коллеги разработали, они, в принципе, прошли согласование через учебный совет. Они уже будут использоваться на уровне всех лицей, возможно, другие уровни образования тоже, потому что там именно методические рекомендации по организации курсов, программ, учебных программ очень хорошо визуализировано, нарисовано. Мне кажется, это тоже уже говорит о том, что об итогах, успешных итогах проекта. Ну, мне кажется, завершение любого проекта должно э, стать э, таким продолжением нового проекта. Мы просто, наверное, рассмотрим возможности другого формата, но курсы однозначно, мне кажется, мы будем наращивать. Спасибо. Если мне позволите, последний отметок, и просто не буду больше говорить. Многие из этих политических рекомендаций, которые мы потребовали в сфере нашего проекта, это подключение Киргизстана к этому компоненте программы Erasmus, Европейского союза, который направлен на развитие капацитета в сфере профессионального образования и обучения. Потому что сейчас у Киргизстана есть возможность киргизских вузов апплицировать на проекты для создания капацитета высшего образования и обучения. А для этих организаций, которые сейчас будут создаваться, центры профессионального обучения и образования, этих институтов средних школ, которые тоже давным-давно работают в сфере профессионального образования и обучения, это возможности еще нет. Это было очень хорошо, если европейское финансирование могло еще пойти на этих образовательных институций. Спасибо большое. Спасибо